Добрый день, друзья! В эфире программа «Книжный бум» и я, ее ведущая Татьяна Соловьева. Сегодня мы поговорим об истории, о разных историях. И хочу я начать наш ТОП книг 5 с книги Сережи Минаева «Бунт и смута на Руси». Все знают Сергея Минаева как автора дух с романа, как автора Романовой Тёлки. Вообще, мое знакомство с ним как раз началось с романа «Войтелки». Автор, который сумел в 2000-е уговорить мужчин читать книги, это удивительный талант. Ведь надо понимать, что его книжки – это мужская история. Но по образованию Сергей историк. И пару лет назад... Он завел классный свой канал YouTube, он так и называется «Уроки истории», где в очень доступной манере, в своем стиле рассказывает и делает выводы о том, что происходило в нашей стране. Так появился этот проект. Мы с Сергеем обсудили и решили взять некоторые из выпусков и объединить под одну тему. Первая книжка «Бунт и смут». Здесь взяты разные периоды жизни нашей страны. И восстание декабристов, и революция, и Распутин. Как тонко он подмечает, что происходило, и как тонко он анализирует с точки зрения экономики и с точки зрения, конечно же, философии. Я называю эту книгу «История для чайников». Ну, если ты так поверхностно знаком, тебе позволит погрузиться больше и возникнет желание прочитать. Это очень доступно, достаточно забавно и интригующе. Следующая книга, которая выйдет, она будет называться «Фавориты и царедворцы», где Сергей расскажет нам о всех серых кардиналах, стоявших за... Императорами. Мне кажется, это будет любопытно. Если говорить про истории как таковые, мне хочется отдельно отметить, наверное, 90-е, сложный период нашей жизни и яркий фильм, который прозвучал «Брат». Я помню свое первое впечатление от просмотра этого фильма. И мне радостно, что издательство «Баббл», которые выпустили в прошлом году, комиксы в тематику к 25-летию фильма. Если вы подумали, что эти комиксы посвящены фильму «Брат», это не так. Это скорее погружение в мир. Как есть мир Марвела, так вот, он, был создан мир брата. Здесь будут истории до, истории после, истории немножко фантастические, жанр комикса э, или иллюстрированного романа, графического романа очень сложный и интересный, ведь ты в картинке должен передать эмоцию, у тебя слов-то мало. И каждое слово на вес золота. Мне кажется, ребятам это удалось. Здесь в комиксе собраны истории абсолютно разных ребят и разных авторов. И сделаны они в разной стилистике. Поэтому для тех, кто любит фильм «Брат», это будет любопытно. Да и просто почитать, пролистать за вечер, погрузиться в атмосферу, мне кажется... Оно того стоит. Продолжая тему историй я хочу, и фильмов, я хочу остановить ваше внимание на книге «Мой год с Эллинджером. Это удивительный роман, и он автобиографичный роман. Что такое автобиографичный роман? То есть это реальная история, но немножечко измененная для того, чтобы стать более литературной. По этой книге снят фильм. Он называется «Мой год в Нью-Йорке» играет там Сигурни Уивер. Что я люблю в этой книге? Я люблю атмосферу. Молодая девушка, только что закончившая университет, попадает в Нью-Йорк в 90-е годы. Развивающийся город. И она устраивается на работу в маленькое, не такое уж маленькое на самом деле, литературное агентство, сотрудничающее с самим селлинджером. Потрясающе. И этот мир другой. Плюшевый диван, печатная машинка. Все неспешно. Все посвящено литературе. Ее задача отвечать на письма, которые приходят на имя Селлинджера. Все вы знаете, что Селлинджер был весьма нелюдим и не очень-то общался с людьми, со своими поклонниками. И в какой-то момент главная героиня увлекается и начинает отвечать за самого Селлинджера. Это действительно история Джон Рейков. Это, она вспоминает свою первую работу. Мне нравится эта книга, потому что наша первая работа всегда на нас влияет. И наш первый руководитель на нас влияет. Наша первая любовь на нас влияет. Наши родители на нас влияют. На нас вообще много что влияет. И вот здесь будет рефлексия об этом. Чего мне не хватило, кстати, в фильме. Поэтому я сначала рекомендую прочитать книгу, а потом посмотреть фильм. Фильм — это потрясающая картинка. Атмосфера, все шикарно. А книга... Это ирония и воспоминания добрые, когда ты думаешь, ну зачем, зачем мне были эти отношения, было изначально понятно, что он мне не подходит, но я как упертый баран шла вперед. Я не буду рассказывать, встретится она с Элинджером или нет, потому что будет неинтересно читать. Но роман покорил сердца многих и был переведен на 8 языков, а мне кажется, что это большой показатель. Поэтому я рекомендую его вам для того, чтобы зимний вечер провести с наслаждением. Если говорить про воспоминания и про истории, я хочу рассказать вам еще об одной книге и, наверное, поведать еще одну историю. Олег Рой, автор, ну, известный, тут ничего не сказать, 30 лет, он уже пишет книги э, сентиментального плана. Но я вам расскажу не об этом, Олег Героя. я вам расскажу об авторе фило философско-мистических книг. Есть такая серия 7 серия философских притч. Старьевщица... Это, если честно, моя любимая книга. А не потому, что другие хуже. Наверное, просто каждая книга попадает к нам в определенный период времени. Вот эта книга попала ко мне в определенный период моей жизни. И позволила мне, наверное, что-то переосмыслить. Главный герой теряет все. Так бывает. Он был очень успешен, богат. У него была жена, семья, все отлично, любовница друзья и вдруг он все теряет в кризис и остается только спиваться и вдруг в этот день в бар к нему подходит красивая женщина в красном и предлагает продать его воспоминания купить воспоминания и дать реальные деньги за него он думает это какой-то бред но вспоминает о кофе как он пил его вместе со своей бабушкой и вот эту атмосферу и у него появляются деньги. Чего стоят наши воспоминания? Хорошие или плохие? Как они формируют нас как личность и как формируют наше окружение? Я считаю, что роман имеет свой успех, если имеет продолжение. В прошлом году известный рэпер СТ, прочитав этот роман, написал саундтрек. Первый саундтрек. потрясающий. Он в... Три минуты рассказал весь сюжет книги, но еще и с музыкой. Поэтому я искренне вам рекомендую по-новому посмотреть на Олега Роя и на его романы, и на серию 7. Вы будете удивлены. Если говорить об истории, и о людях, которые были в истории, есть люди, которые на нее повлияли. Например, Игорь Курчатов. Все мы знаем, что это создатель атомной бомбы. Но помимо этого, это создатель мирного атома. И вот книга для детей «Игорь Курчатов. Секрет бороды». «Секрет бороды», казалось бы. Все потому, что его так все звали, «Борода». А когда я читала эту книгу, я была удивлена его личности. Мне всегда казалось, что он был очень ну, таким отстраненным человеком. Но я ошиблась. Он был веселым и душевным. Он заботился о тех, с кем работал. Потрясающая личность и удивительный организатор, управленец, менеджер, как сейчас модно. Мне нравится, что они в одно время жили с Королевым. И встретились один раз за всю свою жизнь. Один развивал космос, другой — атомную энергетику. Мне нравится, что эта история, рассказанная для детей, — это его биография. Она мотивирует э, ребят к, не только к изучению физики, но к тому, чтобы не сдаваться идти к своей мечте. Трудности будут, без них никак. Но если ты этого искренне хочешь, и если ты искренне веришь, то у тебя все получится. И вот эта книга об этом. Но самое классное в ней это а, то, что тут переплетаются научные статьи Очень доступно объясняются Даже я, ничего не понимающий человек в физике а, Поняла, как работает коллайдер Хотя, конечно же, лучше меня к нему не допускать а, вот. а еще в этой книжке есть приложение Ты его скачиваешь на телефон бесплатно И можешь посмотреть в 3D Как расщепляется атомы как идет подводная лодка. Там даже белые мишки видны. В общем, не книжка, а игрушка какая-то, а при этом еще и очень любопытная в языке. Очень доступно написано. Я знаю Наталью Акулову лично, автора этой книги. Она написала как раз книгу о Королеве. И это одна из моих любимых тоже детских книг, которые я как-нибудь вам покажу и порекомендую. У меня на столе на самом деле больше книг, чем нужно, но это случайно так получилось, и я объясню вам, почему. Магазин из ниоткуда появляется вне времени и вне пространства. То есть он может появиться в любой момент, где угодно. И вот он появился у нас на столе. Рос Маккензи. Это молодой автор. Если вы любите Чарльза Диккенса, лавку чудес вам обязательно нужно прочитать эту книгу это такая добрая сказка все вспоминают гарри поттер когда мы говорим о, о, о волшебстве но это не так это не гарри поттер это совсем другая история так вот есть такой на свете магазин в котором происходят чудеса люди в него заходят и все что им Представляется, оно появляется. Потому что есть там фонтан желаний. А мальчишка, главный герой, попадает этот в магазин совершенно случайно. Он убегает от ребят, он сирота. И в следующий раз, когда он увидит этот магазин, он не забудет его. Тогда его берут в ученики. Естественно, он добрый волшебник. Но будет скучно, если не будет злого волшебника. И будет скучно, если не будет девочки, которая будет жить в этом магазине и которая подружится с главным героем. И вместе они будут сражаться со злым волшебником, который когда-то владел этим магазином. Зачем злому волшебнику вновь понадобился магазин и что он будет с ним делать, вы узнаете из книги. А я прощаюсь с вами и желаю вам отличных историй.